добрый день уважаемый вячеслав серафимович уважаемые депутаты дорогие петербуржцы сегодня впервые реализуется гарантированное законом право уполномоченного выступить с докладом на заседании законодательного собрания в случае грубого или массового нарушения прав человека. Упреждая возможные вопросы, отмечу, что констатация фактов таких нарушений в соответствии с законом относится к компетенции уполномоченного. Она не требует подтверждения какими-либо решениями исполнительных, судебных или иных государственных органов. Повод для сегодняшнего моего выступления, к сожалению, беспрецедентный. 1 мая, в день весны и труда, Солидарности и мира в Санкт-Петербурге в ходе согласованного шествия произошло грубое и массовое нарушение конституционного права на свободу мирных собраний, фундаментального права, которое лежит в основе Конституции России, в основе любого правового демократического государства. Не буду занимать время подробным перечислением нарушений, выявленных моими наблюдателями и представителями СМИ. На сайте Уполномоченного опубликован подробный отчет о наблюдении. В интернете есть множество фото- и видео свидетельств нарушений, например, видеорепортаж «Сказочный Первомай», который имеет уже более трех миллионов просмотров. Но поскольку по телевидению эти нарушения не показывались официальные в кавычках публикации рисовали картину мягко говоря далекую от реальности а материалы в интернете возможно не все присутствующие видели я хотел показать вам полутораминутную подборку материалов но внезапно у вас сломалась аппаратура ну что делать бывает мы разместим эту подборку в интернете факты нарушения прав участников шествия очевидны об этих нарушениях еще 1 мая я сделал Соответствующее официальное заявление, которое было поддержано в Совете по правам человека при президенте России. Но анализ всех обстоятельств, произошедшего в нашем городе, продолжается. И сегодня я не буду называть имена ответственных за нарушения. Продолжаются ведомственные проверки, проводится общественное расследование, организованное Правозащитным Советом Санкт-Петербурга, которому я буду оказывать содействие. В Санкт-Петербурге состоится выездное заседание Комиссии по гражданским свободам Президентского совета по правам человека. Полагаю, необходимым и проведение парламентского расследования случившегося. Согласно принятому вами закону о парламентском расследовании, оно не может быть проведено в ближайшее время, в период избирательной кампании. Но в соответствии с этим законом, именно парламентское расследование – даст возможность вам, уважаемые депутаты, выразить свое отношение к причинам нарушений прав человека и оказать содействие в устранении этих причин. Ведь вы согласитесь со мной, надеюсь, что наша общая цель – исключить повторение подобного в Петербурге. Сегодня отмечу лишь несколько проблем, которые нужно осознать и преодолеть. Следует, наконец, понять, что в соответствии с законом Организаторы публичного мероприятия не должны просить у представителей исполнительной власти какого-то разрешения собраться и тем более согласовывать свои лозунги и требования. Организаторы лишь уведомляют о проведении мероприятия. А орган исполнительной власти, цитирую закон, «обязан назначить своего уполномоченного представителя в целях оказания организатору публичного мероприятия содействия в проведении публичного мероприятия. Таким образом, представители власти не разрешают проводить публичные мероприятия, они обязаны содействовать их проведению. Не представители власти определяют, что можно, а что нельзя. Скандировать, изображать, писать на плакатах. Ограничения определяет закон. С чего начались нарушения прав граждан на первомайском шествии? Напомню, шествие было разделено на три колонны. И участники первых двух колонн свое право на свободу собраний смогли реализовать без проблем. А участники третьей колонны столкнулись с проблемами с самого начала. Это очередь на досмотр личных вещей и средств наглядной агитации при проходе на место сбора. Я понимаю, что проход через рамки металлодетекторов может быть обусловлен обеспечением безопасности. Однако политическая цензура средств наглядной агитации – Отказ в пропуске на публичное мероприятие людей с плакатами, которые чем-то не понравились должностным лицам, осуществляющим досмотр, это грубое нарушение прав граждан на свободу собраний, свободу слова и свободу выражения мыслей. Я не считаю правильным, когда плакаты или скандируемые лозунги носят неуважительный характер. Я бы предпочел, чтобы в Петербурге участники публичных мероприятий использовали соответствующие петербургской культуре формы выражения своих мыслей и чувств но если использованные участниками слова и выражения не нарушают закон можно ли назвать правомочными действия по изъятию плакатов и лозунгов тем более по задержанию тех кто их несет или скандирует в соответствии с федеральным законом о митингах, цель любой акции заключается в выражении и формировании мнений, выдвижении требований. Участники публичного мероприятия могут использовать любые средства и формы агитации, если они не запрещены на территории России. Решать, какие средства агитации не соответствуют целям публичного мероприятия, могут только его организаторы но не представители органов исполнительной власти или сотрудники полиции. 1 мая мы увидели и двойные стандарты в отношении к участникам шествия. Так, по свидетельству депутата Госдумы Владимира Портка, возглавлявшего шествие коммунистов, участники второй колонны несли плакаты и скандировали лозунги гораздо более острые, чем те, за которые были задержаны демонстранты из третьей колонны. Количество сотрудников полиции и Росгвардии, сопровождавших третью колонну, значительно превышало число сотрудников, сопровождавших участников первых э, колонн. Фактически, третья колонна с самого начала шествия находилась под конвоем сотрудников в шлемах и защитном обмундировании. При этом мы все знаем, что сотрудники полиции и Росгвардии умеют эффективно и тактично с открытыми человеческими лицами обеспечивать общественный порядок в несравнимо более сложных и многолюдных мероприятиях. Свежий пример – это акция «Бессмертный пол» 9 мая. Я благодарен Комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности за оперативные ответы на конкретные вопросы об обеспечении прав граждан во время проведения первомайского шествия, прежде всего участников третьей колонны, которые не смогли реализовать свое право на свободу собраний. Однако ряд ответов, полагаю, вызовет недоумение как у участников шествия, так и у его организаторов, в том числе находящихся в этом зале. Оказывается, комитетом решение о задержке согласованного времени начала движения колонн не принималось. Решение принималось организаторами. Оказывается, решение о прекращении шествия уполномоченными представителями комитета тоже не принималось. Организаторы шествий были лишь проинформированы о временной невозможности продолжения движения. После этого приняты были ими решения о досрочном прекращении их мероприятий. И организаторы уведомили уполномоченных представителей комитета. Особую озабоченность вызывают задержание участников, которые в ряде случаев проводились с применением силы безосновательно и без предупреждения, не были вызваны нарушениями общественного порядка. Так, одними из первых были задержаны барабанщик, несколько человек с карикатурой и плакатами, содержание которых, кстати, изначально не вызвало вопросов у сотрудников, осуществлявших досмотр при проходе. Были задержаны представители СМИ, Несколько человек получили травмы при задержании. О судебных решениях в отношении участников шествия, которые в настоящее время обжалуются, говорить сегодня не буду. Но об одном юридическом изобретении, в кавычках, не сказать не могу. Это несогласованный митинг внутри согласованного шествия. Вдумайтесь, если согласиться с правомощностью такой юридической конструкции – то окажется, что при остановке любого согласованного шествия, а такие остановки неизбежны, все его участники, продолжающие скандировать лозунги или держать в руках плакаты, проводят несогласованный митинг, а значит, могут быть задержаны и привлечены к административной ответственности. Наверное, участникам шествий в случае остановки теперь придется изображать бег на месте, чтобы не быть задержанными. Я много раз говорил о необходимости изменения законодательства и правоприменительной практики, обеспечивающей реализацию конституционного права на свободу мирных собраний. К сожалению, на практике изменений к лучшему не видно. Последний пример мы видели в минувшее воскресенье. Исполнительная власть отказала в согласовании митинга на площади Ленина сотням участников Российского социального форума под предлогом проведения там на всей территории площади спортивного мероприятия. Как оказалось, мероприятие состояло в том, что шестеро человек играли в футбол. Фактический разгон согласованного первомайского шествия – Продолжение практики препятствования гражданам в реализации их конституционных прав вызывает особое беспокойство накануне начала избирательных кампаний по выборам губернатора Санкт-Петербурга и депутатов муниципальных советов. Такие действия неизбежно вызывают вопросы о способности и желании власти слушать и уважать мнение жителей города, о готовности к диалогу. Ответы на эти вопросы мы увидим очень скоро, когда начнется избирательная кампания. В законодательном собрании представлено шесть политических партий, получивших доверие петербуржцев. Если эти партии захотят выдвинуть кандидатов на пост губернатора, они должны получить такую возможность. Если кандидаты от этих партий пройдут через муниципальный фильтр и будут зарегистрированы, Тогда можно будет говорить, что созданы предпосылки для честных выборов. И мы увидим, готова ли власть учиться толерантности и демократии. А другого пути, чем научиться уважать друг друга, чем научиться выполнять Конституцию России, провозглашающую, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – Обязанность государства у нас просто нет другого пути. Потому что невозможно построить современное государство, современный город, социальный город, без уважения к свободе, к правам и достоинству человека. Спасибо. Спасибо, Александр Владимирович. Уважаемые коллеги, я сразу вам хочу сказать, что в соответствии с нашим регламентом присаживайтесь, Александр Владимирович, у нас не положены вопросы и выступления в соответствии с нашим регламентом. Поэтому вы... Спасибо, коллеги, спасибо, Александр Владимирович Пожалуйста, следующий вопрос. Пожалуйста, Александр Палыч. Включите ему микрофон. По следующему вопросу фракция берет перерыв. 5 секунд. Значит, уважаемые коллеги, так, вот Александр Владимирович, здесь находится и аппарат, по правам человека. Вот смотрите, что я вам хочу сказать. Вот здесь сегодня, наверное, много, и это совершенно правильно в нашем городе, когда мы говорим о свободе человека. И вы знаете, великие это слова, что свобода человека заканчивается там, где начинается свобода другого человека. И Вот слова Бакунина, мы все должны об этом постоянно помнить. Свобода слова еще не означает беспредел и оскорбление. Вы говорили там про какую-то колонну, про какую-то колонну, третью. Вот смотрите, вот стою я перед вами. Вы видели десятки тысяч, которые шли в нашей колонны, а здесь все практически коллеги шли, десятки тысяч людей. Хоть одного оскорбительного лозунга, недружелюбного, призывающего к чему-то, к разрушительным действиям, не видели. Вот что такое за лозунг? Едров в помойное едро, ведро» или «в помойное ведро». Вот я стою перед вами многие годы. Вы скажите, где я и как хотя бы раз нарушил Кодекс офицерской чести? Я руководитель Единой России. За что в помойное ведро? Ладно, про меня. За что вот полковника Ходоска, полковника Глудунова, полковника Носова, полковника Погорелова, полковника Коваля, подполковника Веру Владимировну, Сергееву, морских офицеров Чебыкина, Носова, замечательного и орденоносного командира авиационного полка. Здесь сидит ветеран боевых действий и великие наши два спецназовца. Высоцкий. За что капитану первого ранга Кущика или капитану первого ранга Никольского я могу перечислять еще десятки других героев России, героев Советского Союза, почетных граждан, он, Егорова Любовь Ивановна, почетных граждан, которого в помойное ведро, в ведро или помойное ведро. За что? И что мы сделали не так, что такие экстремистские лозунги? Объясните. Я еще раз говорю, хотя бы раз мы нарушили кодекс офицерской чести, поступили непорядочно, неправильно и так далее. Ведь вся моя наша жизнь проходит перед вами. Я убежден, что мы все, быть, мы все должны быть не просто друг к другу внимательны, относиться с уважением. Но когда идут призывы разрушать, раздавливать, растаптывать, я вам напомню, такие призывы уже были. И что к чему они привели? Мы разрушили Великую Российскую империю в первой четверти XX века. Тоже поддались на эти лозунги. После этого с 12,5 миллионов, вы вдумайтесь в цифру, 12,5 миллионов, брат в брата, отец в сына, сын в отца, отец в дочь, дочь в отца, кровью залили страну и развалили великую державу. Кровью залили. А самая большая трагедия 20 века, развал великого, могучего, нашего отче, отчизна, нашего любимого отечества, Советского Союза. Тоже аплодировали, когда с лозунгами вышли. И что? Развалили великую державу, величайшую державу. Рвались семьи, души человеческие, сердца рвались. И посмотрите, последствия какие? Миллиарды, я подчеркиваю это слово. Не миллионы, не сотни миллионов. Миллиарды людей на планете Земля из-за этого страдают. Миллиарды. Войны. Как вы думаете, был бы ИГИЛ, была бы чума 21 века? Международный терроризм у нас, если бы мы не развалили Великий Советский Союз. И кто вы, и кто сейчас в этих армиях террористических? Я вот смотрите, еще что хочу сказать. Понятно, что никчемность, я уже не буду говорить руководство Советского Союза Горбачева, могу здесь много чего говорить, его неспособности руководить великим государством, на этом не останавливаюсь. Вы посмотрите, день солидарности. День солидарности. Это не день разделения и не день противостояния. Вы задумайтесь об этом, прежде чем чего-то здесь призывать и к чему-то здесь руководить. И еще. Вот я уже сказал о политической культуре, как у Маяковского. Что такое хорошо и что такое плохо. Это плохо, когда вы с жителями-то поговорите. Я понимаю, что есть политики, которые профессионально этим занимаются. Есть жители жителями-то поговорите как они требуют уважительного отношения к себе, с автомобилистами, со всеми другими. Вот поговорите просто с простыми людьми, и они вам ответят, как необходимо и что необходимо сделать. И теперь, вот, Оксан Владимирович, вы сказали про места, где нужно проводить шествие? Почему Единая Россия заявляется, ее отправляют в удельный парк, вот они здесь все участники этих митингов, и мы идем, ни слова не говоря. Мы ни одного мероприятия в центре города политического, от партии, не провели. Мы шли в, от, в удельный парк и там проводили. Почему надо центру города, почему надо устроить обязательно с правоохранительными органами стычки? И теперь и почему я вышел? Вы знаете, хотите это на закуску, кто хочет, кто хочет на десерт. Значит, я хочу сказать о наших правоохранителях. Вот самое главное, за что нельзя никогда, во все веки Прощать Горбачева – это предательство. Предательство. Предательство своей армии. Предательство Комитета государственной безопасности. Предательство Министерства внутренних дел. Сначала они наводят правопорядок, а потом их сдают с треском И говорят, что не отдавали ни приказа, ни распоряжения, ничего это делать. Мы должны наших полицейских, Росгвардию, МВД, я уже не говорю о Федеральной службе безопасности, беречь и лелеять. Иначе наступит время, когда они снимут каску, снимут спецоборудование с себя и скажут, вы хотите сюда, хотите сюда, вот тебя, пожалуйста, иди охраняй правопорядок и защищай население, защищай народ. Напомню, что было в конце, а точнее в середине 90-х годов, когда в метро нельзя было войти, когда заказные убийства по несколько штук каждый день. Поэтому... Обязательно вот комиссия по закону сегодравопорядка должна благодарить этих людей каждый раз после того, что политики там призывали. Поощрять обязательно. И мы должны это делать. И говорить слова благодарности, не уставать. И Росгвардия, и Министерства внутренних дел. И говорить это абсолютно искренне, потому что понимаем, вот, вот говорили, что они там, это космическое оборудование, это не те космонавты, как полковник Купченко служил, как вы там служили на полигонах. Это те самые, которые несут каждый день службу. Они, за, прошу заметить, 1 мая не поехали со своими детьми на отдых за город. Они несли службу. И сразу хочу вот сказать, коллеги, кто-то может жаловаться, наверное, будет жаловаться, что неправомерность действий полиции. Вы знаете, когда начинается, вот как военный человек, вам скажу, здесь ползала военных сидит. Когда начинается, если хотите сказать, стычки, или когда начинается вот это... Те движения, или когда начинается уже месиво, там уже никто не разбирается. А если тем более, не дай бог, пролилась кровь чья-то, поэтому прежде чем что-либо предпринять, вы вот еще раз задумайтесь, к чему это приведет. Спрогнозируйте. Если хотите, я вам хочу сказать, что политик должен предвидеть не как гроссмейстер за 12 ходов вперед, а за 15, за 17. К чему приведет то или иное действие, какое это вызовет противодействие. Поэтому однозначно здесь говорю, полицейских, росгвардейцев будем обязательно поощрять, благодарить. И мы должны еще раз думать о том, какое спокойствие в нашем городе должно быть обеспечено. Поэтому каждый должен, вот эти два слова, о которых я вам всегда напоминаю. Первое, а, доверие, и, б, ответственность. Ответственность. Вот когда за, нами, за нашей спиной не десятки тысяч, а не сотни тысяч, а миллионы и великий мегаполис. Вот тут, конечно, эта ответственность должна давить. И призывать всех нас. Призывать к тому, чтобы думать. Думать и еще раз думать. И не забывать, что свобода человека заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Поэтому, вот, коллеги, я убежден в том, что вот в этой ситуации, которая была 1 мая, вот в таких еще мы должны быть ко всему готовы. Первое. Обязательно, еще раз говорю, бережно, если хотите, вот такое слово, трепетные отношения к сотрудникам Росгвардии Министерства внутренних дел. Трепетные. Второе, прежде чем принять какое-то решение, ты подумай. Я же вам говорил, когда митинги кто-то пытается организовать, вы подумайте, как вы людей-то будете выводить. Ведь я всегда говорю, на войне побеждает не тот, кто кого перестреляет, а тот, кто кого передумает. Передумает. И прежде чем бой начать, вот сидят командиры, сидит весь штаб, и сидит и думает не одни сутки. Прежде всего, умный командир о чем думает? Как увести людей? Как их сохранить? Как исключить любую, малейшую, где-то неожиданность а об этом случае провокацию? Вот об этом мы не должны забывать. Поэтому еще раз искренне, абсолютно благодарю уполномоченным по правам человека. Вот он говорит, на то он уполномоченный по правам человека. Мы прислушиваться должны и слушать. Он сказал, а мы все сделали выводы. Ответственные выводы. Спасибо вам.